КФУ разработали импортозамещающую технологию. «Это такие очень специфические вещи, которым нужны запредельные характеристики прочности, и при этом они должны быть легкие. И это, в первую очередь, композиционные материалы». Лицей Лобачевского погружает в мир науки. «Выглядит захватывающе, и очень, знаете, ну видно, что историческое здание, здесь стоит какая-то история». Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделина Амдрахманова. В Казанском федеральном университете состоялась встреча министра по делам молодежи Республики Татарстан с представителями студенческих общественных организаций и объединений Казанского федерального университета. В рамках программы участники мероприятия обсудили возможности реализации потенциала студентов в различных сферах науки, спорте, искусстве и добровольчестве. Затронули и вопросы, связанные с адаптацией иностранных студентов. Казалось бы, да, есть политика, есть молодежь. Но когда государство озабочено и когда, когда государство занимается предметно и конкретно со студенчеством, с работающей молодежью, с сельской молодежью, это уже э, приобретает другие масштабы, другие смыслы, это уже государственная молодежная политика. И нельзя просто так взять и заменить одни компоненты на другие ведь это большой технологический процесс где каждый элемент зависит друг от друга как в условиях санкций ученым казанского федерального университета удалось найти способ создания композитов из российского сырья узнаете в сюжете алины красильниковой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 в которой продуцируют клетки, а именно капсуля... визикулярные... как клетки общаются между собой. Они капс... берут белок, капсулируют его в виде и... и выпускают. Комплекс научно-исследовательских работ по подбору условий замены импортных материалов на российский для ученых Казанского федерального университета ⁇ вызов. Такая работа с промышленностью позволяет расширить границы химии и выйти на новый уровень практически емких исследований. Алина Красильникова, Александр Кузнецов. Универ -ньюс. Казанский федеральный университет – один из старейших в России. Именно в его стенах когда-то учились и работали выдающиеся ученые и общественные деятели, в том числе Владимир Ленин. О первом бунте и студенчестве великого революционера расскажем далее.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 Он включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Александр Кузнецов. Универньюс. 12 апреля в Императорском зале Казанского Федерального Университета прошел День науки Лицея имени Лобачевского. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Анастасии Беловой.